всем привет дорогие друзья с вами данил яценко это уже четвертый уровень джеми 3 дэш world который прошла моя девушка всем приятного просмотра Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в последнем уровне на последней локации Dashlands.